друзья здравствуйте подскажите пожалуйста видно ли меня слышно ли меня по десятибалльной шкале а во все видно у а меня лена спрашивает пойду не пойду я чуть не поняла я сижу вам тут рассказываю уже что-то вот да да да да всем здравствуйте все а... все слышно, видно друзья Значит, мы сегодня с вами раз, собрались, в общем, по какому поводу? Ну, основной повод – это распродажа, распродажа наших нашей традиционной зимней распродажи. Плюс для тех, кто здесь и сейчас у нас находится, для вас будет промокод еще с дополнительной скидкой. Это первая история. Ну и вторая история, где куда поставить елку, куда поставить повесить гирлянды. Из-за того, что сегодня у нас повторение, ты распродажи и в прошлый раз я знаю, что у нас была ситуация, что мы не особо успели про эти гирлянды и елки поговорить. Мы уже все опубликовали. У нас все в виде статей есть на сайте. Но, конечно же, поговорим и я вам обязательно отвечаю на эти вопросы, чтобы чтобы как-то ну повеселее было. Да. Привет, привет из украины да всем здравствуйте значит друзья начнем с распродажи потому что мне кажется что ну, вот в прошлый раз у нас просто был какой-то аншлаг. всем интересно что мы подготовили и у нас вы знаете распродажа в этом году проходит двух форматов двух вариантов то есть первый вариант у нас смотрите у нас можно сделать будет заказ сегодня на те курсы которые у нас будут в двадцать первом году такие топовые курсы дорогие курсы на эти курсы можно сейчас внести предоплату 1000 рублей и пойти по ценам по которым идут наши vip-группы ну группы которые у нас допустим уже в обучении люди есть и мы даем им цены ниже тех цен которые а, они тоже также вносят предоплату и тогда они получают ниже цен даже те которые но ну, вот у нас на старте продаж а там самые низкие цены поэтому у вас будет возможность внеся тысячу рублей попасть на этот наш на эти наши курсы и второй вариант это традиционная распродажа где будут большие скидки будут ну есть сейчас и можно заказать и еще пять процентов будет для тех кто будет делать заказ сегодня я сделала предоплату на фундаментальный фэншуй, который будет в феврале-марте. Ваш курс бадзи плюс фэншуй стартует в марте. А, как быть? Нет, пока у нас фундаментальный фэншуй не пройдет, у нас бадзи плюс фэншуй не будет. Он будет заканчивается фэншуй, начинается фэн-шуй плюс бадзи. То есть у нас ни, никакого другого варианта не будет. Наталья, в прошлом вебинаре вы давали согревание денежной звезды, а в каком секторе а, в табличке не написано? А, скажите, пожалуйста, сектор, господи, я так, значит, давайте, чтобы я сейчас не ошиблась, О, господи, у меня столько, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. я вам сейчас скажу, а, значит, если вы говорите про согревание денежной звезды на декабрь месяц, да? это юго-запад 2 и 3 у нас в виде статьи тоже должен быть уже прогноз на нашем на нашем сайте потому что у нас уже крыса, крыса началась да на юго-западе 23 Ну, я думаю мало ли да так значит смотрите а дальше что все у нас все на сайте все прогнозы которые я делаю в виде таблиц в виде конспектов в виде статей все висит. Друзья, я из-за того, что я знаю, что большинство приходит все-таки сначала за распродажей, поэтому мы про, про распродажу и поотвечаем на вопросы, э -э да, на вопросы. Значит, смотрите, друзья. Итак, кто бы хотел прийти на наши курсы по VIP ценам, то есть по ценам, которые мы не даем. Вот у нас, но ну, мы лены попробовали, нам интересно. Мы сейчас вот вот у нас пройдет эта распродажа, мы посчитаем, посмотрим будем ли мы делать так дальше нам в принципе самим интересно насколько у нас насколько вот ну, такой формат будет пользоваться спросом то есть у нас друзья что вы можете заказать если вы внесете предоплату тысячи рублей елена пирогова будь добра пожалуйста скинь уже распродажу и сразу этот промокод несчастный, потому что сейчас все на заказывают, потом начнутся с промокодом надо было или без промокода. То есть там можно сделать заказ, внести промокод и э, будет уже скидка. Лена, сбрось, пожалуйста, э страницу распродажа. Итак, у нас курс будет по фэншуй плюс бадзи. Значит, смотрите, сначала у нас чуть-чуть конечно что неправильно был не принести сначала у нас фундаментальный фэн -шуй. он будет в феврале 21 -го. февраль ну он наверное мы даже его стартуем в январе э -э проведем февраль может начало марта как только он заканчивается у нас стартует фэншуй плюс базык но фэн плюс базы есть очень важный момент чтобы на него прийти это конечно самая такая самый топовый курс нашей школы но чтобы прийти на фэн плюс бадзи нужно знать бадзи желательно нашей школы ну либо мне потом некоторые писали в личку спрашивали они учились в школах можно ли из той школы со знаниями приходить есть действительно школы которые тоже работают по, по той же программе что и мы я в принципе разрешилась из некоторых школ приходить но если вы не учились у меня то перед тем как заказать фэншуй плюс бадзи напишите где вы учили бадзи фэншуй все равно где главное где вы учили бадзи потому что э, бадзи очень сильные, э, очень сильные техники фэншуй плюс бадзи я просто боюсь чтобы вы не навредили если вы еще не изучали фэншуй плюс плюс бадзи то вам нужно сделать предоплату на фундаментальный курс который начнется аж в сентябре 21 года но мы уже это это курс из которого вообще вытекает все мои фундаментальные курсы полностью фундаментальные курсы нашей школы то есть вы приходите на фундаментальный курс фаншуй фундаментальный, вернее, извините, бадзы. Мы проходим первый, второй, третий, четвертый шаг, потом пятый, шестой после Нового года, уже в 2022. Потом вы можете уже повышать свою квалификацию в курсах там про семью, детей, деньги, карьеру и так далее. И как бы вишенка на торте это фэншуй плюс бадзы. Но если вы не знаете фундаментального курса, фэн-шуй плюс бадзи конечно, это такая вещь, которая, ну, достаточно, достаточно такая э, сложная. Э, она, она не сложная, она очень простая. Но вы просто должны понимать механизмы, что вы делаете, потому что мы не просто будем с вами активировать, мы не просто будем что-то убирать. Нам нужно понимать, как это будет отражаться на карте каждого члена семьи. Это важно. А завтра тогда какой курс? Я запуталась. А, у нас есть еще курс, который до до моих фундаментальных курсов, который ведет курс для новичков есть. Это курс Светланы Мостовской. В этом курсе, как я рассказываю все время, ну, чтобы вы понимали, откуда что берется, Светлана рассказывает курс э, Бадзы но этот курс вот как знаете ну вот если сравнить там с медицинским колледжем и сравнить с медицинским институтом да? в медицинском колледже там фельдшеров учат которые тоже в принципе могут работать как врачи да сидят в поликлиниках там есть на скорой помощи но при этом у них нет высшего образования медицинского и вроде бы тоже какой-то объем знаний они получили вот то же самое, когда вы у Светланы, у вас среднее специальное, вы все вроде бы проходите, но все в каком-то э, таком, ну как это сказать, все-таки там за два месяца все проходится. <с jokes> Если идти уже ко мне <с fifty> на высшее уже образование, то мы проходим с одной стороны все то же самое, все будут те же правила. Но мы, как знаете, как уже 3D, да, ну вот как в институте, когда ты углубленно каждую тему изучаешь, когда ты уже, э, ну специалист, и, конечно, в моем курсе даже просто материала, наверное, раз там в 10 больше, чем у Светланы. Но при этом тематически и у Светланы вы просто укорочено проходите. То есть нам смысл, какой был, когда мы делали курс для новичков. Чтобы вы входили, узнавали, уже могли консультировать то есть, у вас есть первоначальные знания, причем мы даем знания по всему курсу. И если бы вы хотели, тогда углубленно шли бы изучать ко мне. Вот эти фундаментальные курсы это углубленное изучение. Ну, и все, кто ждут Араку, тоже это где-то февраль, март, будет 21 года, тоже можете внести предоплату. Мне, кстати, понравилось сообщение: Лена, надо было из того чата это сообщение взять как одна женщина написала что она искала оракул вы можете перейти посмотреть по какой цене вы можете у нас заказать этот оракул что она искала оракул что самый дешевый какой оракул она нашла было трехдневное занятие за 43 тысячи рублей потом когда она нашла нашу школу когда она пришла и она уже у нас там 12 или 11 курсов прошла что что она увидела насколько мы действительно э, даем насколько у нас цены ниже чем других школах насколько углубленные знания мы даем поэтому вот первые курсы которые вы можете заказать это курсы которые вы вносите э, предоплату и потом приходите к нам на живые группы второй вариант нашей распродажи это когда вы можете просто традиционно, Купить в записи. То есть курс 12 дворцов судьбы, спецкурс Символические звезды. Я сейчас про все буду отдельно рассказывать: Рассказ. криминальные звезды в астрологии Бадзи, 60 дзи или легкий способ получить судьбу. Курс Летящие звезды по фэншуй. Кстати, еще один живой курс: Как сделать 21 год лучшим годом своей жизни? Это мы все время ставим каждый год, я в январе его провожу как э, по фэн-шуй пространству сделать свой дом, защитить свой дом. Э, да. Дальше, искусство выбора благоприятных дат. Ну, это, э, я вообще не знаю, если ты астролог и ты не умеешь выбирать даты, ну, вообще как бы странно, да, тогда уже и астрология даже не нужна, потому что выбор дат это вообще самое ну, основное, что может быть. И мастер-класс, э, класс, как посмотреть свою астрологическую карту предыдущей или последующей жизни. Вот это как раз, ну я потом побольше расскажу. Это бонусный урок для отношений, я давала в отношениях, но ну, я рассказывала в Инстаграме, как-то сделала такой видосик, и мне начали многие писать: а как его приобрести? Как мы, мы тоже хотим посмотреть там прошлой жизни или будущей или жизни там ну, карту мужа которого нет или ребенка, даже я еще не беременная, но уже можно посмотреть карты детей. Ну, есть такая техника и я вот решила один разочек его вот ну, дать в распродажу да. Значит, э, как увеличить доход с помощью фэн-шуй техники для чайников есть ну в, тоже это все в записи и сейчас я расскажу про каждый э, про каждый наш э, продукт отдельно а, промокод действует только на курсы в записи Да, Алена тут пишет большими буквами я сделаю предоплату по по фундаментальной шуй который будет в феврале-марте. Ваш курс. А, так, тоже, да. Ага, Наталья, на прошлом вебинаре вы давали согревание звезды, ответила. А завтра, ага, ответила. Практика по стратегиям по оракулам прошлого потока. Намечается, ожидаем практику. Так, Лена там сейчас ответит иногда дешево не значит хорошо нужно выбирать не по девишне, а поди <связь> шевизне а по профессиональным качеством татьяна я с вами абсолютно согласна <связь> просто мы пытаемся э, в нашей школе пытаются Слушайте, наша школа на на рынке уже около десяти лет и э, у нас идут в месяц у нас обучается минимум две-три группы минимум две-три группы, два-три потока. В каждой группе у нас, ну, не менее 100-150 человек обучаются. То есть в нашей школе обучается такое количество людей, и эти люди в основном это люди, которые все потом приходят на второй, на третий, на пятый курс. И большинство из этих людей это люди, которые уже учились в каких-то других школах и которые понимают уже уже могут с чем-то сравнить ну есть конечно люди которые вообще ни с чем пока сравнить не могут в вот, прошлый раз тоже писали я типа влюблен в вашу школу я не хочу ни с кем сравнивать не хочу в другие школы видеть слушать. вот такие тоже бывают но 90 процентов это людей которые могут сравнить с ä, преподаванием в нашей школе с другими школами и по уровню знаний и по уровню донесения информации до собственно говоря до, до конечного потребителя и поверьте мне никто бы не пришел бы не то что там на 10 -й, 15 -й наш курс да никто бы не пришел даже на второй и обманим мы ожидания человека в, на первом его прям в первый заход да? и поэтому конечно мы стар, особенно мы стараемся для новичков потому что я понимаю, что новички они очень такие ну вы уж извините наши постоянные любимые наши клиенты, наши слушатели, я конечно все понимаю прекрасно что, что вы нас любите, мы вас любим и но вы уже вы уже наши, вы уже знаете качество нашего преподавания. вы уже все равно к нам приходите, вы будете выбирать, вы все равно придете к нам, когда выбираете. А вот люди которые нас первый раз видят, они конечно с некоторым недоверием относятся. Ну, как как и все нормальные люди ко всему новому все люди и я в том числе поэтому мы заинтересованы в том чтобы новички к нам приходили в первый раз пробовали какие-то наши продукты смотрели слушали Пытались понять, насколько им это нравится или не нравится. И, ну, вот мне кто-то пишет тоже так, такое было письмо, что сначала мне там не, я увидела вас на YouTube канале, мне не очень понравился голос, мне не, как бы не совпало энергетически. Информация была интересная, я начала слушать. А теперь я уже все уйти из вашей школы не могу. <с> вот уже все мне все нравится, все устраивается. Все... То есть такое тоже бывает. Да. Значит, Наталья, добрый день. Скажите, а мастер фен-шуй обязательно должен знать хорошо бацы О, вот, вот он тоже очень э, имени допечаталось, да, Наталья. Нормально. Значит, смотрите, э, вот у меня так в самом начале моей практики я помню, ко мне пришла она, я еще тогда вела индивидуальное обучение, и ко мне пришла э, женщина, которая обучалась. У всех мастеров за заграницей, очень именитых, таких, по фэн-шуй. И она лет ну 10 практиковала фэн-шуй. И она говорит: я считала себя хорошим мастером. Но, друзья, невозможно, вообще невозможно сделать фэн-шуй человеку, если ты не знаешь астрологию Бацин. Ну, вообще невозможно. Ну, то есть, мы, конечно, можем какие-то общие практики, тут гора, тут вода, тут там можно ну не зная астрологической карты это вообще бесполезная история это как знаете ну я даже вот не знаю если даже тоже на медицину у человека нет допустим никакого там медицинского образования да он ничего не знает про внутренние болезни но он прошел там в курсы лфк да там этого тренера лфк и вот он начинает ну спина болит ну давайте вот такое поделаем да там голова вот это но он не понимает болезни и а, значит но ну, он не понимает болезни и э, в какой-то момент да что ж такое адоп меня прямо замучил да и в какой-то момент он попадает ну, он, он не знает что что он делает да? что-то помогает ну, что-то где-то навредил. Ну, извините, да. Он, он же не специалист, он специалист только делать ОФК Так и здесь. Вы внешне что-то можете сделать, а внутренне вы ничего не можете сделать. Вот фэншуй плюс баб... вообще Вообще фэншуй бесполезная вещь без бадзи. Общий фэншуй можно. Но общий фэншуй, он, как правило, ну... Знаете, что такое общий фэншуй? Друзья, если у вас по астрологической карте хорошая идет хороший период, вы интуитивно период удачи, вы интуитивно будете выбирать все хороший фаншуй. Вы можете вообще не вызывать никакого мастера, если у вас хороший хороший период удачи. У вас у вас хороший фаншуй. Точка. Если у вас плохой период удачи, скорее всего у вас будет плохой фаншуй. Так, ладно, давайте значит смотрите фэншуй плюс бадзы, друзья еще раз напоминаю если вы не в нашей школе проходили бацзы фэн-шуй все равно где вы проходили. если вы не в нашей школе проходили э, бацзы сначала напишите на почту потому что если что мы вам вернем деньги если вы вообще вот с, с нулевым знанием э, нельзя ну, я не хочу свою карму знаете отягощать давать детям блин холодное оружие или вообще какое-то оружие в руки то есть ну вот людям вот с, конечно в переносном смысле этого слова да, а, да. А, а, добрый день легендарный мастер-класс это пособию на 21 год ну как у нас есть пособие на 21 год в котором мы рассказываем все все все кстати пособие тоже можно будет заказать у нас переходите по ссылочке ну не пособие, а прогноз астропрогноз и, и там будет у нас с вами там все будет действительно там будет и по фэн-шуй там будет и по бадзи там будет по астрологии по цемени прогулки там на 500 страниц а легендарный мастер-класс это маленький кусочек только по защите вашего дома такой уже практически. Что, когда, куда поставить, как соединить, какие символы, талисманы доставить, что все. То есть это а, ценнитель для начинающих обязательно каждый год в сентябре он у нас проходит. В этом году он как бы не попал у нас в в распродажу, да. Наталья, добрый день. Подскажите, пожалуйста, в курсе фэншуй плюс бадзы? Фэншуй с нуля идет? Нет, фэншуй с нуля не идет. Туда фэншуй плюс бадзы супер профессионалов берем. Они должны знать фэншуй и они должны знать бадзы поэтому для курса фэн-шуй плюс бадзи мы обязательно перед фэншуй плюс бадзи у меня стартует фундаментальный фэн -шуй. для чего это нужно сейчас я давайте даже его покажу для чего это нужно друзья фундаментальный фэн -шуй? потому что у меня астрологи учатся там по году по два специально учиться учиться и перед последним рывком фэн плюс бадзи нам нужно обязательно привести причесать знания по фэн-шуй потому многие вообще фэн не знают. кто-то где-то изучал кто-то какими-то отрывками никакой системы поэтому на фундаментальном фэн мы даем полностью знания полностью знания по фэншуй. смотрите вот если фэн плюс бадзи если вы вносите тысячу рублей это самый дорогой курс действительно в нашем в нашей школе один из самых дорогих курсов. Он стоит 19,900, но это с аж 30% скидкой. Но это самый сильный курс. Это ради чего к вам вообще на консультацию люди приходят. Потому что увидеть проблему в карте одно, а уметь решить, это другое. Но знаете, это вот как, опять же, если к медицине обращаться, знаете, это как остеопаты. Вот, вот ну, мне что-то такое приходит сравнение. Потому что найти ой да у вас вот здесь там неправильная осанка здесь у вас что-то так это лю почти любой врач может даже там без высшего образования фельдшера может найти что у вас болит вылечить мало кто может остеопат да, он мало того что это может он еще умеет это все исправлять руками для того чтобы у тебя это перестало болеть вот фэншуй плюс бадзи это вот как вот вот вот учили вас учили а все все переделывать вот фэншуй плюс бадзи, чтобы все поменять, все, что можно только поменять. Поэтому фэншуй плюс бадзи, вы и фэншуй должны знать на зубок, и, бад и бадзи должны знать на зубок. Поэтому, конечно, мы сделали фундаментальный фэншуй для того, чтобы вы приходили на него. Это полный курс. Вы сейчас увидите цену, вы будете смеяться. Почему мы делаем такую маленькую, абсолютно смешную цену? но по сравнению с другими школами у которых фэншуй просто бешеных денег стоит учились мы у тех же мастеров мы знаем все абсолютно тоже поверьте мне нету в нашем пространстве уже нету ничего и практикуем все то же что практикуют в других школ которые в пять раз дороже продают фэншуй. почему потому что многие школы специализируются на фэн -шуй. то есть у людей вот они просто они заточены они ничего другого или они сейчас там начали но ну, немножко там базы или немножко цемей тоже преподавать но они изначально только на фэн-шуй были заточены и ни на что больше другое и у них этот фэн-шуй это вот ну вот а у нас школа заточена на астрологию изначально я сама психолог по образованию и астрология ну для меня это тоже такая целая как бы отрасль э, в том числе и психологической работы с человеком, с человеком да? фэн-шуй мне просто помогает работать и что-то делать и помогать дальше людям и фэн-шуй это не как бы не флагман нашей школы это не самый вот такой важный паровоз да но мы знания даем ровно такие же но мы даем мы понимаем что у нас люди учатся на курсах астрологии и для того чтобы эти люди могли для того чтобы эти люди могли точно так же хорошо знать фэн-шуй как и мы его знаем ну, я допустим хорошо я там школу форум только провожу и все основное у нас проводит э, наш преподаватель по фэн -шуй. это татьяна свернова мы с ней вместе проводим она точно так же как и все остальные преподаватели в других школах она обучалась у всех тех же мастеров крутых поверьте мне но вы можете увидеть вот вы сейчас если внесете предоплату зайдите почитайте посмотрите это фундаментальный курс там с 12 занятий мы будем также там полтора два месяца заниматься а, который вот от а до я все про фэн все подходы единственное что летящие звезды только у нас в отдельном курсе ну летящие звезды тоже можно у нас купить сейчас кстати на распродаже 8 900 друзья стоит э, этот курс но ну, у нас мастер-класс какой-нибудь, иногда мастер-классы там, ну вот криминальные, например, звезды, да, у нас там пять встреч, тоже интересный, очень редкий курс. но стоит примерно таких же денег. А тут фундаментальный курс, друзья, от от А до Я. Имеет ли смысл заказывать руководство 21 год, если пока никакие курсы бодзы не пройдены? Нужно ли пользоваться ничку Можно. Вот это важный вопрос друзья для чего нужен курс сейчас я покажу курс на 21 год сейчас я перепрыгну в самый конец значит курс руководства на 21 год он сделан таким образом руководство на 21 год он сделал прогноз руководства что любой человек не знающий там около 500 страниц там все там по всем всем всем пунктам там все расписано, там это, знаете, это как, как какая-то Библия, как для новичков абсолютно. Там все будет э, с картинками, там все будет э, с таблицами, там все будет со схемами, куда что смотреть. Э, этот курс нужен как для абсолютных абсолютных новичков, которые ничего не знают, они просто будут искать там написано где как сделать свой, свою карту вот как они будут искать ее просто сделали карту там написано там год собаки вы опа нашли прогноз на год собаки потом нашли прогноз мы сейчас хотим вообще по месяцам этот прогноз вы просто живете настал февраль взяли прогноз по февралю все прочитали про всех посмотрели своих не только для себя для мужа для друга для для подруги, для детей, для мамы, для всех будет прогноз. Мы говорим, что, друзья, прогноз нужен еще и профессионалам. Профессионалов еще больше нужен, чем новичкам. Потому что у нас школа, у нас все преподаватели, методисты несколько месяцев работают с этим прогнозом. Мы считаем, пересчитываем и перепроверяем друг друга. Это то, что даже профессионалы вы можете делать. Мы же тоже с вами этими методиками делимся и многие знают эти методики и умеют этими это делать. Но сколько у вас уйдет время? Вы что год будете сидеть и вот это вот все 500 страниц, чтобы сделать вот это все пересчитать? Здесь можно купить у нас этот курс недорогой. Можно купить там все, там фэншуй, там здоровье, там огромный раздел по здоровью, огромный раздел по фэншуй, там все активации, которые вы покупаете. То есть вы вы практически по этому руководству можете консультировать людей. То есть вы вообще открываете, смотрите, у вас пришел человек, вы сделали его карту и начали поэтому там там вот 90 процентов вы можете из этого уже взять. Единственное, что внести только немножко свои знания там про символические звезды. Кстати, там в курсе есть, в этом будет руководство и про символические звезды. Вы можете внести про символические звезды, вы можете немножко внести про там ну, умение свое естественно прочитать карту И у вас уже будет своя личная консультация более того сейчас в конце декабря мы его выдадим у нас люди с августа месяца его заказывали и цена у нас уже да, далеко ушла они в августе еще там были 4 4900 он у нас стоил потом у нас 5906 900 7 900 и вот сейчас к моменту продажи он у нас уже будет в общем-то ну будет наверное, скидка где-то в районе 10 тысяч он будет стоить сейчас здесь на распродаже у нас можно его заказать за 5 900 это цена ну трехмесячной давности то есть сейчас уже курс этот курс уже стоит абсолютно других денег вот и за как я все время говорю за эти там 5 900 вы, вы берете такой материал с которым год можно консультировать давать давать людям какие-то прогнозы прям заглядывая в наши прогнозы давать людям прогулки которые ну, многие из вас их просто покупают каждый месяц мы даем возможность купить то есть наши преподаватели сидят просчитывают дают вам их. но там все есть там есть согревание денежной звезды там есть там есть и вот и то что мы платные что бесплатно да все это есть в руководстве да это все это на странице распродажа Ответьте, пожалуйста, когда не знаешь свое бадзи и какие полезные элементы, куда убежала, элементы и полезные элементы членов семьи, посещение легендарного мастер-класса, можно, сразу отвечая поможет самой разобраться, как правильно расставить символы. Да, у нас есть два мастер-класса. Первый, куда поставить талисман. Это про одно, и там действительно нужны будут, ну хотя бы минимальные какие-то э, знания. Либо, если вы талисманы эти покупаете, просто талисманов нету в распродаже, у нас завал. Мы сейчас эти талисманы пытаемся у нас, но ну, мы партию их закупили специально заранее. Все, кто заказал талисманы, сейчас занимается наш менеджер тем, что он рассылает лихорадочно и развозит по Москве все эти ваши талисманы вот здесь талисманов нет в распродаже нет а, там но я все равно буду помогать новичкам то есть все кто купил талисман и придет на тот мастер-класс где я буду рассказывать куда я как поставить талисман я все равно расскажу даже если вы ничего не поняли я все равно вам там просчитаю дату скажу куда поставить вы поставите его как просто как допустим нейтральный не там там не так будет много вариантов куда этого пока поставить. А вот если вы хотите на тот который мы здесь сейчас продаем как вы правильно сказали наш легендарный мастер-класс тоже можно здесь его найти как сделать 21 год лучшим годом своей жизни это вообще можно ничего не знать потому что мы там будем с вами работать с пространством дома вообще независимо ни от каких господинов дня. Это то, что мы делаем. Ну, вот каждый год я делаю сама там для себя, куда расставить каких благородных, в какой день, как, как э, поддержать дом, как привлечь покровителей э, для привлечения мужчины в ваш дом, тоже все это вот на уровне просто фэншуйских вот этих практик для финансовой удачи, для, для устранения ссор, конфликтов. Ну просто вот в доме. Ну бывает же, что как-то семьи какие-то дружные, какие-то недружные. А Лена пишет мне, что э, про талисманова А что? Что Лена? Сейчас, сейчас я подождите, сейчас я соображу. А Лена ссылку с талисманами кидает, да? То есть, если талисманы нужны, я не успеваю чат читать. А лена пирогова скинула до да, ссылку по талисманам если кому-то нужны талисманы вы можете переходить заказывать пока мы еще все <laughs> успеваете их талисманы вообще нам нужны будут к февралю месяцу то есть кто просто талисманы кому надо их очень быстро подарить кто хочет к новому году подарить это конечно нужно сейчас уже шевелиться чтобы они успели дойти а по большому счету все эти талисманы они будут только мы будем в январе их будем расставлять потому что нам ставить их в декабре надо а еще в январе у нас будет вот этот мастер-класс это не про талисманы это про благородных куда как поставить как защитить у нас есть люди которые каждый год приходят вот каждый год мы рассказываем стоит он 3 900 это вот этот мастер-класс который тот который про талисманы он у нас стоил 2 400 2 400 вместе с талисманчиком а это за 3 900 там будет просто взять талисман куда поставить мы будем там разбирать карты я буду показывать как это высчитывается и все тот про год именно быка этот такой универсальный то что мы делаем ну естественно мы тоже все по новым секторам все снова здорово будем ставить вот но в принципе здесь все у нас здесь за 3 900 короче хотите приходите туда и туда они недорогие вот хотите туда и туда приходите а к легендарному мастер классу будет методичка будет там огромная методичка более того там все расписано я вообще я конечно очень благодарна тем людям которые настолько влюблены в нашу школу что они ходят каждый год на самом деле там в принципе вся секретная информация ты один раз ходил и вся она есть и я понимаю что про этих благородных вроде бы знаете очень много пишут можно это где-то бесплатно цеплять там не дают самых важных фишек как они работают в какой день с чем их нужно ставить куда как то есть вроде бы что поставить куда поставить есть на каждом углу а вот правильно чтобы они работали вот это только на закрытых то есть такую информацию все равно вам никто не выдает так скажите пожалуйста в курсе фундаментальный фэн-шуй фундаментальной бадзи входят символические звезды нет символические звезды друзья у нас не входит дворцов 69зы если я планирую по пойти на фундаментальные курсы стоит брать это да это стоит потому что друзья это абсолютно отдельные курсы у нас не бывает ну смотрите эх, такого не у нас нету такого курса в который бы ты мог запихнуть все и потом его читать три года. У нас все равно его нет. Вот даже фундаментальный базы это все равно это все правило. Да, мы там и звезд касаемся, да мы. Но, но друзья, у нас есть с вами. Я даже специально мы прыгаем мне, кстати, даже самой так больше нравится. Сейчас про все расскажу, про все расскажу. Друзья, для новичков обязательная программа. Для тех, кто давно э, все тоже в, в астрологии в принципе тоже обязательная программа Это программа с эта программа 60 дядзы и 12 дворцов и символически звезда это то что ну, это отдельные инструменты которые знаете там в каждом курсе тоже там по 10 занятий то есть этот каждый курс мы тоже ведем по там по месяцу а то и по ну там по полтора то есть эти курсы они у нас повторяются каждый год вот, вот эти курсы, они летние, я их летом читаю. Каждый год у меня полная группа, и мы ставим в распродажу, то есть у вас есть сейчас возможность взять его с огромной скидкой и узнать, в общем-то, все ровно то же, что люди приходили летом и, и слушали. но ну, Единственное, с разницей, что я только вживую это читал, но там вот 60 диадзи, ну, практически, знаете, такая чтение методички, но единственное, что я, может быть, какие-то примеры давал чуть живые. но это и вот и и а, символические звезды 60 дядзи Вот как, у какого бы вы мастера не учились у какого бы супер крутого супер вы бы не учились у всех будет одно и то же любой мастер скажет что если вы не знаете 60 дядзи в астрологии делать нечего это природа это как ну знаете если уже вот тут вот эти медицинские термины да ты пришел учиться на врача, но ты не знаешь биологию. Конечно, ты, наверное, можешь выучиться на врача. Но ну, ну чего-то основного и фундаментального, да, какой-то кирпичик вытащить, вот вытащить, до да, из этого фундамента. Но не зная вообще там биологию, не зная никак химию, можно, конечно, научиться. Но ты вот у тебя нету вот, вот этого ну, глубины, да? Также и здесь 60 дядзы с одной стороны, ты вроде всю жизнь можешь консультировать этого не знаю. С другой стороны, вся природа, все понимание вообще астрологии начинается с природы каждого столпа отдельно. Более того, для чего он нужен, на каждый столб там вот так вот целая простыня идет. Что-то столб обозначает, даже вообще не зная астрологической карты, можно уже сказать, какой у человека будет карьера, какая будет семья, какие отношения будут с мужем, с детьми, что-то человек будет ждать от жизни. Это все можно прочитать по одному дядзы. И вот сколько лет я консультирую, нету ни одной консультации, куда бы не было вписано хотя бы маленький фрагмент описания карты человека, с естественно с раскладом диадзы. То есть в обязательном порядке э, я начинаю описывать, что вот этот диадзы обозначает то-то, то-то, то-то, и потом я начинаю только раскрывать карту. Человек должен понимать, он там, он снежная, а, например, она снежная королева, у нее такая карта, да? или она какая-то огненная такая я не знаю там цыганка да или она это все видно по карте это все это все 60 диадзи поэтому друзья 60 дядзы. вот если вы зашли первый раз меня видите первый раз астрологии, думаете, что бы взять начните 60 дядзы. это такой простой легкий способ начинать читать карту что вы просто ну просто удивитесь более того там конечно можно еще и другие немножко столпы стоит э, стоит это будет 6 900 э, на распродаже более того если промокод ведете еще будет пять процентов то есть сейчас большая скидка такая же большая скидка у нас есть на 12 дворцов судьбы вот мы сейчас у меня есть группа закрытая супер профессионалов которые изучают э, изучают э, в, э, деньги и мы все время говорим а ну если вот тут проблема идите в 12 дворцов если вот тут проблема, то вам помогут 12 дворцов исправить. И у меня в этой моей группе суперпрофессионалов находятся люди, которые говорят, а ну я там 12 дворцов не изучал. Я говорю, друзья, бегите, пока у нас есть большая скидка на него. Потому что мы его читаем, у нас курсы-то одни и те же, мы читаем их все по кругу но просто сейчас у вас есть возможность заказать этот курс большой скидкой 12 дворцов это любимый инструмент моего преподавателя первого такого моего учителя манфреда кумни а, это 12 сфер жизни по которым на которую раздел, ну, вот, как бы вот разделена наша судьба и умение читать дворцы это умение. вот он корректирует карты он не занимается фэн -шуй многие кстати ну бывают такие преподаватели, которые занимаются бадзи, никак не занимаются вот он такой почему мне и понравился в свое время он такой более психологически настроенный. так вот и у него мало инструментов он видит проблемы но у него мало инструментов как эту проблему можно поменять и он все время говорит он все время чтобы он не видел в карте какая проблема ни была, он все меняет только через 12 дворцов. он говорит тут Тут надо бизнес с родственником, а здесь лучше бизнес с друзьями. А здесь надо уйти, например, там э, в пожарные. <laughs> ну, то есть в дворец риска и так далее. То есть каждый дворец влияет на человека и можно, ну, ну это вообще это один из важных инструментов. Стоит это 8-900, друзья. И про символические звезды теперь хочу сказать. Тоже спецкурс. Символические звезды. У нас даже два, я бы сказал, их лучше два брать. Символические звезды и криминальные звезды. Символические звезды, это их невозможно... Мы их проходим с одной стороны в каждом курсе. Ой, извините, Какой-то я, я аллергик, сама не понимаю на что. Извините. Может, нервничать Вообще даже непонятно, на что пого. Извини, извините, сейчас отвлекусь. Покажу вам свой подарок. Покажу вам свой подарок. Мне при прислали подарок из Питера. Это видите, такой красивый золотой петух сидит на стакане. И стаканы тоже прислали. И, и такой очиститель, то есть серебряная корона у меня там. Вот. Я теперь не просто, а заряженную ионизированную воду буду пить. Что делать, если хочется многое? Можно просто заказать, а затем постепенно оплачивать. Или все, три дня оплачивать. Можно, Светлана, можно. Если очень сильно хочется, но всего много, глаза разбегаются, вы сейчас заказываете все, что вы хотите. Дальше вы связываетесь с Ленной Пироговой. Можете прямо написать на почту, сказать, слушай, я там заказала того-того-того оплатить не могу что вот, ну, или, там могу что мне делать дальше распределяете курсы какие-то вам прям то что надо бы сразу вот особенно там вот эти новогодние до истории какие-то курсы можно и потихоньку например символические звезды никуда денутся. вы что хоть сейчас хоть после нового года хоть весной их пройдете ничего не изменится я думаю что вы с Леной сможете договориться Конечно, понятно, что скидка, она на то есть скидка, что вы, либо ты взял сейчас, либо никак. Но я думаю, что с Леной вы найдете какой-то компромисс. Друзья, символические звезды. Вот все, что вы там видите, все, что вы видите, знаете, в калькуляторах вроде бы там и звезды написаны и калькуляторы и такую звезду показывают, такую. Друзья, если вы не знаете системы, если вы не знаете, как эти звезды работают, бесполезно все, что вы смотрите в калькуляторах. Калькуляторы считают все подряд. У них нет никакой системы. Им калькуляторы всегда делаются универсально. Какая-то школа так считает, какая-то так, какая-то третьим способом. В калькуляторы вкладываются и в наши, и во все остальные, как правило. Вкладываются все школы. Ну, потому что для того, чтобы он был универсальный, чтобы с любой школы человек зашел и мог посчитать. Но на самом деле, вот даже я, когда провожу этот курс, я говорю, друзья, перепроверяйте смотрите мой калькулятор показывает и от года и от месяца ну манфред кубни смотрел только от, от там ой, от года от месяца а дня и от года манфред Куб не смотрел только от дня эту звезду то есть там такие вот нюансы и конечно описание почти около 70 звезд плюс детские демоны многие спрашивают как читать детские карты да нужно уметь читать де детские демоны все вот эти благородные все это конечно огромное огромное описание Описание э, и судьбы человека просто по символическим звездам. И даже есть такие школы в, в Китае, которые они вообще ну, не читают никак все эти божества, не столпы судьбы, а они просто читают по символическим звездам. Вот просто они предсказывают всю судьбу человека. Ну, я, кстати говоря, у меня почти такая же была история в самом-самом начале. Когда я начала изучать астрологию, я еще не очень хорошо во всем разобралась. Но символические это звезды хорошие, легкие, открывает дочитай, кажется, ху, любой сможет! И я помню, я столько сделала прогнозов, и они причем еще так совпали, эти прогнозы. Ну, потому что у меня был уже материал по символическим звездам, и я символические звезды эти все время вставляла в свою консультацию, потому что, ну. Ну, я тогда еще не никак астролог консультировала. Не пугайтесь, я, я тогда консультировала как психолог, а астрология мне просто была интересна. Я как, значит, тренировалась. Я хочу сказать, что очень и очень много интересного действительно показывают звезды. Ну, у нас есть еще один эксклюзивный курс, если уж вас звезды интересуют, называется "Признаки криминального поведения тюремного заключения" ну как это в нашей стране да от тюрьмы от суммы не зарекайся и даже если вам кажется что этого не надо никогда не понадобится поверьте мне если вы консультируете рано или поздно к вам придут люди которые будут про это спрашивать у которых будет проблема у мужей не дай бог у их там детей будут там либо алкоголизм либо наркоманы либо посадили либо подставили и к сожалению к сожалению они ну ну Такие ситуации случаются, и они будут у вас спрашивать, и они будут спрашивать, а что, а как, а вот у нас есть целый огромный такой уже был маленький, а потом он как-то у нас разросся уже такой аж пятидневный курс по криминальным звездам, по тюремным, так что если вам интересно, то как эти звезды сочетаются, как это все получается, вот, ну там, там, я не знаю, пятидневный, может он из два дня большие уложился стоит он 4 900 вот можете заказать его так читаю что он спрашивает наталья я вообще ничего не понимаю о чем речь а, мне оставаться дальше на вебинаре где почитать информацию чтобы сейчас не отнимать ваше время я впервые здесь извините эмилия отлично значит эмилия у нас есть два варианта первый вариант за которым ну сюда пришло большинство это люди, которые хотят сейчас на распродаже купить э, какой-нибудь курс с большой скидкой. Вы можете перейти по той ссылке, которую вам Лена Пирогова кидает, написано ⁇ Зимняя распродажа тут ⁇ и почитать про каждый наш курс, там можно подробно почитать, вот про что я рассказываю. Если вы вообще далеки первый раз от этой астрологии, ничего вообще не понимаете, и, да и не хотите ничего понимать в данный момент, то вы можете перейти на наш сайт точка ком Там уже есть статья, называется Новогодний блокнот. Куда и как поставить елку? Я сейчас тоже буду про это рассказывать. Но чтобы не отнимать ваше время, вы можете все почитать на сайте. Там все таблицы, в какое время, какой человеком, с каким господином дня, года, куда все поставить, как зажечь, когда все. Там все написано. Так что я понимаю, не охота это слушать, не надо, да. Вот можете прям сходить на наш сайт точка ком там все есть. Остальным я сейчас закончу с распродажей, начнем с елками, с гирляндами, с уборками. Окей, okay? Марго. 음, а да, это уже там про оплаты, 음, Марина. напишите, пожалуйста, список курсов, записи для покупки сейчас и курсы онлайн. Хоро хорошо сказала сказала марина давайте еще раз структурируемся то есть у нас есть с вами два варианта мы конечно очень ну вот ну, как бы ну, вот решили так сделать в этом году у нас есть с вами два варианта первый вариант это те курсы которые будут в 2021 году вы можете по этим ценам по которым вы можете сейчас внести тысячу рублей это тысяча рублей кстати войдет в оплату курса мы вам даем возможность заказать по тем ценам которых не будет в свободном доступе даже если вы к нам придете на старт продаж цена будет выше эти э, это цены для внутренних групп которые у нас идут из курса в курсе для того чтобы их поддержать мы даем цену пониже все хотите есть вот самый первый что мы у нас здесь будет сейчас фундаментальный фэн-шуй за ним будет фэншуй плюс бадзи. это уже как бы окончание то есть у меня такой двухгодичный курс из которого люди переходят переходят из одного в другой не то что надо все пройти это там по желанию кто-то хочет этот кто-то этот но начало как бы этого двухгодичного цикла это фундаментальный шаг фундаментальный бадзи, шаг 1 да? с 1 по 4 он начнется в сентябре вот это конец курса моего вот большого курса который на два года там кусками разделен да? они все как бы самодостаточные ты после каждого курса можешь консультировать заниматься но они все естественно там с другой стороны они все перетекают из одного в другой вот. кто кто, кому рано в конец и еще, который еще никто ничего не приходил приходите просто на сентябрь то есть начнем с вами все сначала потом дойдете до фэн-шуй до фэн плюс бацы. Можно спрашивать спрашивали можно ли заказать начало бадзы вот этот вот да начало бадзы и начало э, фэншуй ну фэншуй у нас один курс он и, там же и начало там же и конец можно друзья можно они никак не зависят друг от друга и это вообще просто самодостаточные курсы они вообще друг к друг другу никак не прикреплены единственное где они все стекаются это когда будет фэншуй плюс бадзы Оракул цемень ⁇ это у нас, ну, все, кто любит цемень, собственно говоря, один из наших самых раскупаемых курсов. Вы можете сейчас перейти по ссылке, зайти на нашу страницу распродажи, найти этот самый оракул цемень э, и заказать его. Оракул цемень ⁇ это, ну, если вы не знаете, что такое цемень, очень сложно мне сейчас да, в данный момент взять и рассказать, что такое цемень если вы знаете то собственно говоря оракул это вообще предсказательная часть по любому моменту что отношения что любовь что учеба что не дай бог какие-то суды там налоговые какие-то документы и так далее деньги бизнес работа карьера это все друзья это все как бы все относится на все может ответить оракул СМИ. большая углубленная огромная программа ну как я уже говорила все кто знает вот она у нас за 16 900 ну вот я только что рассказывала историю которую нам вот присыла лет вот, кстати надо сделать бы скриншот и вот поставить как женщина писала которая искала эту оракул по всем по всем школам по интернету самый дешевый где она нашла это было 43 тысячи за трехдневное обучение и когда она попала в нашу школу друзья чтобы по этим ценам попасть вот вот по этим ценам попасть нужно тысячу рублей оставить в предоплаты и тогда вы вот выбираете это четыре курса все все остальные вот кто спрашивал как разобраться что здесь вот четыре курса это курсы которые у нас будут живую да, живые так сказать курсы все остальное это записи все в записи все что я вам предлагаю кстати по фэн-шуй вот я говорю летящие звезды да есть еще летящие звезды вы можете его в записи купить чтение жизни нет в распродаже на альманах можно ссылочку? Лен Пирогова прогноз, будь добра, ссылочку. раку можно новичка, если не изучал цемей? Не нельзя. не это взрыв мозга. Не-не-не, надо сначала с чего-то начало. Надо сначала пройти начало. Сразу не не въедете, не поймете. Ага. Наталья, кто читает фундаментальный фэншу из преподавателей? Я читаю первые занятия по школе Форм остальное читает татьяна смирнова да по фэн а, да напишите пожалуйста список курсов записи для покупки сейчас да ну вот я я вам собственно говоря предоставила да. чтобы я вам посоветовала да я даже не знаю что посоветовать <laughs> если честно сказать друзья я вам наверное не рассказала, как сделать 21 год лучшим годом я вам рассказала да курс искусства выбора благоприятных дат давайте я вам немножко про искусство выбора благоприятных дат расскажу ну это, как я уже сказала я вообще не знаю какой смысл э, э, вообще иметь знание если ты не умеешь выбирать даты дело все в том что я вот в прошлый раз рассказывал да, пример простой да, простой пример очень часто естественно к нашей с вами деятельности относятся скептически я никого вообще не переубеждаю не пи пере, ну да бога ради господи кто-то верит там инопланетян что я пойду сейчас переубеждать его что нет инопланетян да бога ради верит и верит кто-то во всемирный заговор что у вот нас сейчас всех с вами травят например ковидом, да ну ну что я пойду убеждать что там? нет он в летучих мышах был раньше ну, каждый верит во что хочет я верю в астрологию бадзи все но знаете очень интересный момент у меня такой был э, с моими знакомыми которые тоже говорили "Ой, непонятно чем занимаешься ты. А я знала что э, они не могут много лет продать квартиру прям много лет и даже вот с этим бумом квартир все равно не было не было желающих я говорю Окей, okay. я говорю, вы можете снять объявление, полностью его переписать, обнулить, а я вам дам дату, когда нужно будет подать. Причем я не самую сильную дату, ну там не было ближайшей сильной даты. Я говорю, так давайте сейчас мы на три месяца повесим объявление, а потом, если не выйдет, говорю, за три месяца я вам перечитаю, потому что я бы говорю еще один параметр хотела добавить, но его пока нету в ближайших. Ну вот давайте ближайшие. За эти три месяца была продана квартира дача еще какие-то вещи на вид все это было несколько лет вообще абсолютно не продавалось они все оказывается под эту дату, которую я сказала они все все обновили все объявления прям со следующего дня начало все продаваться больше вопросов ко мне, что я занимаюсь фигней нет вообще все вопросы еще все еще палец это это вот этот курс, в котором мы подбираем все. Вот вы понимаете, вы, если вы пройдете этот курс, вы уже не сможете жить по-другому, потому что все это, это и а, к врачам, конечно, не дай бог, чтобы операция или еще что-то. Но иногда просто, я не знаю, там зуб можно вырвать так, что потом в больнице оказаться, да? То есть все всякие медицинские манипуляции, свидания, на работу сработает та же самая история но ну, это правда было уже лет 10 назад но я помню что ну да вот этот кризис какого-то восьмого что ли года когда тоже там все поразорялись и у меня тоже такая же пара была знакомая. он э, зарабатывал там ну по тем временам очень хорошие деньги там 1200 или 300 был руководителем фирма разорилась а все фирмы начали разоряться а он, он не хотел идти не на меньшие деньги Он не хотел там идти грузчиком или куда-то Да, он хотел тоже руководителем и они полгода жили, ну, по, у нас по коттеджному поселку тоже знакомые. И они жили, а, в, они строили, строили дом и такая бамсы, знаете, деньги прекратились, да. И они в таком, значит, ужасе. Я говорю, я тоже самое сказала, говорю, так, давайте, все, снимайте объявление, я все посчитаю В разгар кризиса, не то что директорам, люди дворниками не могли себе найти, куда устроиться нашел себе работу ровно на те деньги на которые скалы на ту на ту позицию которая ему нужна была то есть ну это настолько вы знаете вот ну а уж про свадьбу я не говорю да? а если свадьба а если переезды а если пмж а если все что угодно выбор да это вот то что мне постоянно тоже пишут. посмотрите пожалуйста посчитать люди не понимают что это вообще работа ну, по большому счету мне все соцсети завалены посмотрите там годочки, там то-то, а вот тут, а это, а вот это. А люди не понимают, что это, не знаете, это нужно сидеть, открывать карту, открывать, в том числе конспекты, потому что есть для каждого выбора даты есть какие-то свои нюансы. Люди думают, ну чё, чё тебе стоит? Ну откроют, посмотри, скажи дату. Вот. выбор дат для свадьбы это самый дорогой дорогая услуга по выбору дат. Можно просто специализироваться. Купили курс выбор дат ну минимально это 5000 будет но это самый минимум который может быть вообще это стоит и 10 и 15 и так далее ну уж для китайцев это вообще святое вот можно сделать то есть у нас у нас весь курс стоит дешевле чем вы можете потом начинать реализовывать а, свои таланты и зарабатывать деньги а, мастер-класс да вот вот вот про этот мастер-класс про который я заикнулась как посмотреть свою астрологическую карту предыдущей последующей жизни друзья я сразу говорю что это не отдельный мастер-класс я эту информацию никогда не давал ни в каком открытом доступе не знаю чтобы ее давали другие школы. эта информация была бонусным уроком к моему фундаментальному курсу про отношения если вы собираетесь идти на мой курс про отношения, про детей, он правда только что прошел, теперь он будет только через два года, вот. Но если вы вдруг пойдете на него, я там буду ее давать эту информацию. Но кому интересно сейчас, я его вытащила. Что можно там посмотреть? Там можно посмотреть, как я уже говорила. Вот у вас есть когда нибудь девочка там 16 лет, молоденькая, у которой еще нету ни пары, ничего. А мама говорит: вот переживаю, вот она такая у меня, вот как он, как же ее замуж выдать, какой же у нее муж будет? Мы можем уже взять и посмотреть. И первого мужа можно посмотреть. И второго карту мужа. Муж, мужа. И какие дети будут. Ну такая она, конечно, очень такая какая-то немножко волшебно-фантастическая. Не могу сказать, что я прям ею пользуюсь, что это моя основная методика. Но интересно, один мастер ее давал, и вот это можно посмотреть карту прошлой жизни. Вы знаете, какие клиенты тоже были у меня? Вот, вот не поверите, просили. Посмотреть, потому что вот считали, что из прошлой жизни вот все, что у них сейчас происходит, это были. Так что если вдруг у вас такие клиенты будут, у вас есть такая методика. Можно посмотреть в будущей жизни, что с тобой будет. Какая у тебя карта, какой ты будешь человек. Вот, можно посмотреть. Ну, естественно, там тоже, когда заключать брак, есть такая там методика, как можно увидеть какая внешность будет у супруга. Они такие, ну, немножко какие-то такие воздушно-волшебные, но, тем не менее, стоит 1900. Хотите, welcome, не хотите, проходите мимо, покупайте тогда следующий мастер-класс, как увеличить доходы с помощью фэн-шуй техники для чайников. Вот эта милая женщина, которая ушла и сказала, все равно ничего не понимаю, можно мне где-нибудь просто почитать вот-вот ей бы хорошо бы просто было бы еще купить если бы вы вдруг не ушли то вот э, не проходите мимо возьмите техники для чайников. это прекрасные прекрасные техники подобраны для самых самых самых новичков если вы не просто новичок а такой профессионал или хотите стать профессионалом welcome к нам на фундаментальный фэн-шуй а если вы вот просто зашли и вот, -вот просто бы вам что-то что-то бы интересное для жизни, где там сектор богатства, угол богатства, там вот, вот что-то такое посмотреть, то приходите к нам на, в смысле, возьмите вот прекрасный вот такой мастер-класс. Это наш преподаватель Татьяна Смирнова, тоже, кстати, всего вот стоит, он 1900 рублей. Наш преподаватель Татьяна Смирнова поделилась техниками, которыми она сама свое время с которыми она работала и эти техники ей принесли какой-то результат тоже когда я была новичком что-то самое простейшее когда ты еще ничего не понимаешь ничего не знаешь но что-то сделать хочется там чтобы там про любовь или что-то там про деньги вот простейшая вообще абсолютно мастер-класс прошла курс стратегии семей активации активации семей сейчас иду на курс Бадзи для новичков знаний преподаватели дают столько что сразу все не, не усвоить до сих пор изучаю по конспектам результатами поделиться результатами поделилась в чатах школа великолепная благодарю спасибо татьяна татьяна ну вы пошли то на какие курсы вы сразу такие прям вы понимаете вы же сразу на высшее образование пришли вот. если бы вы пришли фэн для чайников пришли бы на э, 60 дядзи. Вы вышли и сказали: Господи, так все легко, так просто, друзья, приходите. А вы то сразу пришли туда, знаете, ну в аспирантуру как минимум, вы на такие серьезные курсы пошли. Вам тоже спасибо, что что несмотря на то, что это действительно такие прям курсы, так надо подумать головой, мозгами очень много. Что вы не пустили руки даже в таком хорошем настроении, молодец! А можно по курсу выбор дат посмотреть дату, когда можно взять кредит или купить, да, конечно, конечно, можно. Ну, давайте вам честно, давайте честно скажем: вот эти про эти лотерейные билетики, вот, это, вот этих технологий давали, э, привозили китайцы и давали. Как только техника лотерейных билетов, как выиграть в казино, лотерейный билет, как только. Они, видимо, у китайцев есть какие-то точные, они работают. Как только они их выдают на широкую массу, они перестают работать. Я вообще такой: ну иначе бы, знаете, а, о чем бы я тут вообще сидела с вами бы? Я бы сейчас сидела бы и лотерейные билеты бы покупала, да, просто по технике каждый месяц бы выигрывала по миллиону бы и и вообще мне некогда бы с вами разговаривать. Я бы только занималась лотерейными билетами то здесь нужно понимать, что, конечно, некоторые момент удачи они рассказывают и есть эти техники, но, конечно, есть, но так, чтобы вот по этой технике мы пошли, ну это же это, это же вообще такая эзотерическая немножко штука, да? Если ты хочешь какой то там супер волшебное бамс, оно работает только на каких-то там избранных, да, эти избранные, они не станут делиться. А если они делятся и начинают на широкие массы, это не, не уже, ну, может и срабатывает, но уже не так. Понятно, что, наверное, если мы купим вот билетик, все-таки хоть по какой-то дате, он быстрее сработает, чем мы его вообще, знаете, в день банкротства пошли и купили. Я даже не знаю, что должно быть, чтобы сработал этот билет, да? Или в день там потери, истинных потерь, да? Ну, что что тебе может вообще этот билет принести? А, Наталья, а есть, а есть ли скидка на курс Бадзи для начинающих? Жанна, нету. С Курс Бадзи для начинающих у нас не просто, мы его, можно уже сказать, дальше уже только бесплатно его отдать. Потому что это полный курс вот вы посмотрите сколько мои стоят фундаментальные они стоят по 25 тысяч вы получаете тот курс который 9 900 стоил там все правила от а до я там сколько там трехмесячные три месяца с вами преподаватель занимается с домашними заданиями с с, с тестами с, там, с этими видеоуроками, с чатами там куча еще онлайн занятий и мы это за 9 900 таких цен не бывает. Но, но вы должны понимать, что то, что мы там вам рассказываем, у китайцев стоит за один курс 10 тысяч долларов. Мы там уже все впихнули, мы даем за 9 900 по одной единственной причине. Мы заинтересованы в новых в новых клиентах нашей школы. Мы согласны за 9 900 это символическая цена. Те знания, которые там даются, они стоят в 10 раз больше, понимаете? и мы просто их даем нам, нам важно чтобы вы выбирали нашу школу нам важно чтобы вы пошли в другие школы посмотрели какие цены пришли сказали ого потому что у нас курс для новичков там все это, это не первая ступенька это не первый шаг это не что-то там не про господина дня рассказывают как мне кто-то написал он говорит, вы знаете говорит, покупал курс а там говорит, набрали все что в интернете было три раза дороже, чем у вас, и все, что он вообще бесплатно на можно почитать, вот. И все это у нас курс для новичков, друзья, поверьте мне. Вот вы просто, может, вы в ценах не ориентируетесь, я понимаю, да? вот, ну, как, знаете, человек пришел в автомобильный салон, он первый раз видит машины, и он такой говорит: вот есть Лада, вот есть Феррари, а почему Феррари так дорого стоит? Ему начинают объяснять, что. Блин, да это вообще принцип работы машины другой, да? вот. А, так и здесь. То есть то, что мы отдаем в курсе для новичков, которые у нас стартует завтра 10 числа, друзья, вдруг кто-то туда хочет, это вообще просто, ну вот вы поверьте, это, ну, это просто благотворительность. Дальше это только уже вот просто бесплатно ходить и по сайтам собирать. Там там столько работы, там столько. Туда вкладывается, просто ради одного единственного, чтобы вы нашими стали, чтобы вы стали, чтобы вы пришли, влюбились в нашу школу и остались на нами. То есть мы все для этого делаем. <laughs> да, Наташа, если совсем новичок в этом uh, курсе и даты, можно разобраться? Можно, можно. вот Наташа, с днем рождения, счастья, наикрепчайшего <свят> здоровья Ника, спасибо, благополучие просветления вашего, вашей семье вашей школе, вашим сотрудникам. Спасибо, Ника. Друзья, да, вчера действительно справилась в свой день рождения, и а, мне кажется, у меня такого прям давно не было. Я каждую, я каждую секунду вчерашнего дня да и сегодняшнего собственно, я каждую секунду я ощущала, как я счастлива. Вот вот просто вот бывает, знаете, какое-то абсолютно разрывающее несчастье. Вот бывает, да, вот прям каждая клетка разрывается от какого-то там, ну вот не дай бог, что-то случается. А у меня вчера такой был взрыв взрыв эмоций. Меня просто разрывало от абсолютного счастья. Извините, все, кто в Инстаграме поздравил, я не успеваю отвечать. Вот сейчас проведу и обязательно сяду, потому что с утра еще налоговая была я же бизнес-леди мне же еще все тоже надо делать помимо того что отмечать дни рождения вот. и и столько поздравлений от коллег от учеников от близких от подруг я вообще не знаю можно ли быть более счастливым человеком чем я я просто ну, ту -ту -ту, как бы этого не сглазить. но вот вчера это было понятно вчера это было понятно иногда так тяжело так и, и, и в том числе работать и много бол... ну и там и болеешь и устаешь ну, ну все как у всех людей да иногда руки опускаются думаешь господи мне уже на пенсию пора идти ну что же когда вот ну что же я так много работаю вот. а, а в такие дни конечно ты понимаешь что это вообще ради чего ты живешь и и что жизнь удалась и если бы этого не было ты, ну, ну ну вообще непонятно то ты была бы неудачником в жизни а ты все-таки человек который сделал в своей жизни и себя и, и окружающее тебя пространство и это пространство наполнено но ну, только теми людьми только теми э, только той любовью которую ты хочешь видеть и никак по другому все вот только так и, и это можно сделать и это работает и ну не знаю я считаю что конечно из-за того что я занимаюсь астрологией не знаю может я бы занималась йогой я бы вам бы говорила что вот если йогой заниматься вот будет у вас счастье в жизни я конечно занимаюсь астрологией я тоже пытаюсь минимизировать какие-то потери болезни и отвезти от дома получить хорошее настроение так что спасибо сейчас сейчас закончу с вами сяду в инстаграме отвечать в соцсетях отвечать постараюсь всем ответить ну насколько смогу ну не знаю спасибо очень а, дальше так да друзья переходите по ссылке а, значит у вас живая школа я училась другой получила кучу конспектов без практики а метафизика без практики по конспектам не научишься. ваша школа живая и радостная спасибо вам светлана спасибо вам большое очень приятно очень mm -hmm. да. Вот. Ниталия, поздравляю вашего день рождения совпал с очень важным праздником в италии день поручного зачатия вся италия не работала вчера и в честь вашего дня рождения считается кто родился в этот день день дева мария ну, говорит, слушайте я, я первый раз про это знаю. А почему наша дорогая Ирина, которая живет в Италии, один из наших менеджеров по Ютубу, почему она мне не сообщила ни разу про это? Ой, спасибо, Юля. Какая какая новость! Меня прям сама потрясла. Ничего себе! Самые красивые, щедрые, доброжелательные девушки в вашей школе. Счастье, подстань, спасибо. А, да, да, да. А, да, кто хотел бадзины для новичков, тут. Так, ну что, все, спасибо всем за поздравления. Наталья, ответьте, пожалуйста, фундаментальный курс-ля фэн-шуй, который будет в феврале 2021 года, сильно отличается от курса, который был в Летнер. Сильно. Вообще-то, просто небо и земля, конечно. А, а, стоп. Лен, мы же его ставили. Я забыла, я забыла. Мы же фундаментально ставили, да? Не-не-не. У нас был уже фундаментальный. Мы его один раз, да, мы фундаментально никакие не продаем в распродаже. Один раз был, да. Нет, он был в распродаже, да, да. Если брали, то не надо. Точно мы его фундаментальный фэншуй был. Все, все, все, все. Нет, если вы его брали, то, конечно, не покупайте. Вот. Напишите, кстати, свои отзывы. Понравился, не понравился. Ну вот люди, которые, может быть, думают нафига мне идти. Да, кстати, у нас был, он, да, был в распродаже. Здоровье, вам терпение, счастья, процветание в личной жизни и, конечно, процветание школы. Спасибо за ваши знания, за ваш заряжающий оптимизм. Оттуда, что... Спасибо, Ольга, очень приятно. С днем рождения. Спасибо. Райся, вчера был день очищения Девы Марии от прошлого. О, как. Скажите, пожалуйста, когда будет новый набор на курс для новичков по ГАДЗИ? Скорее всего, он будет. Лен, как ты думаешь, когда он будет? Давайте так скажем. Значит, смотрите, если вы хотите на тот курс, который вот у Светланы, который средне-специальное образование, да, вот, вот он завтра у нас стартует, он идет около трех месяцев. То есть это декабрь, январь, февраль. Я думаю, что к апрелю, не раньше. Март-апрель, правильно, Лена, посчитала. Март-апрель. Просто эта группа будет идти около трех месяцев. Они там потихонечку, у них там видеоуроки, они там встречи, ты, ты, ты Если вы хотите сразу идти на высшее образование, вносите предоплату фундаментальный курс бадзи с первого по четвертый шаг и приходите ко мне в сентябре и уже начнете изучать сразу с другого уровня. Да. Для курса у Светлана нужен промокод? Нет, там промокода не должно быть никакого, потому что он не на распродаже, и там не, не должно быть никакого промокода. но сейчас Лена ответит. Друзья, я вам все же, наверное, рассказала, мне кажется. Я про все вам рассказала. если не, Сейчас я быстро про елку расскажу. И, и все. Значит, эти курсы живые. Эти курсы а, в записи. 12 дворцов рассказала символически рассказала криминально рассказал 60 диадзе рассказала курс летящие звезды по фен шуй это вот фэн-шуй все все все было кроме летящих звезд летящие звезды у нас отдельным курсом То есть вообще весь фэн-шуй состоит вот вот из этих летящих звезд и собственно говоря вот того курса, который у нас находится поэтому кто покупал летом докупите да еще летящие звезды будете супер профессионалов во всех областях вот как сделать 21 год все кто присоединился в январе мы с вами встречаемся искусство выбора благоприятных дат это ну суперкурс который даже уже мне кажется рекламировать смешно свою как посмотреть свою астрологическую карту предыдущей жизни рассказала кому надо волком как увеличить доходы с помощью фэн для чайников тоже рассказал я вам все рассказала лена выйдет после меня расскажет что как еще может быть э, там с оплатами или вот что-то такое Так, возвращаемся к давайте тоже коротко значит у нас есть конечно прекрасная статья которую вы можете почитать для того чтобы вникнуть в атмосферу праздника для того чтобы понять куда мы будем ставить как зачем но я вам сейчас расскажу очень коротко и скажу что сразу что в принципе все все даты все направления все есть на нашем сайте да выйду расскажу письмо деду мороза да. летящие звезды это какой курс лена это нужно пройти по ссылке распродажа и там должны быть летящие звезды так и должно называться наверное. наталья живые встречи будут у вас на фундаментальном и он полностью будет, ну как живые? Живые с ковидом мы не встречаемся, я имею в виду все живые встречи, это имеется в виду онлайн. Живых нет, ну у нас во-первых люди учатся, знаете, из Бразилии вот были там, из э -э Австралии были, из Америки много, из Европы, ну какие живые это? Нет, все, ну в смысле живые, они все будут онлайн. То есть вы будете приходить, записи ничего не будет, все будет онлайн. Вдруг что-то новое? Не, пока нет. Ага. Друзья, значит, смотрите, елку можно без огоньков ставить, куда хотите в этом году. Ну, ну дело все в том, что елка, она, если вы не будете мигающие э, вот эти вот э, огоньки, э, когда мигающие огоньки это активаторы. Если нет мигающих огоньков, это не активатор, да? Ставьте, вот, ну потому что я понимаю обычно мы ставим елку в гостиную где у нас место есть там и есть мы ее не сильно то по этой гостиной там мы же не киемся диван переставлять в другое место лишь бы елочку поставить. хотя хотя я думаю что многие так и сделают а вот гирлянду повесить хоть над диваном хоть над телевизором хоть над ковром например хоть куда можно поэтому поэтому. Самые в этом году три благоприятных сектора для размещения мигающих огоньков: Запад, Северо-Восток, Северо-Запад. Поэтому хотите гирлянду, хотите елочку, что хотите, то и вешайте, что ставьте, вешайте. Когда все дальше будет. Итак, Северо-Восток. Активировав эту энергию на Северо-Востоке, вам захочется развиваться, захочется узнать что-то новое для себя и двигаться в этом направлении если вы готовитесь к сдаче экзамена если учите языки сдаете экзамена участвуете в конкурсах или просто в процессе овладениями новых навыков вам все нужен будет северо-восток северо-восток вам нужно встать в центр квартиры и найти ну север-юг-запад-восток до да, северо-восток это сейчас я там по градусам еще можно просто по градусам даже сориентироваться да, просто найти нужные градусы, поставить в нужный градус вот. значит ставим северо-восток дальше если нужна помощь поддержки это все северо-восток вам необходима репутация признания то лучше для активации чем северо-восток вам не найти любое движение вперед может привести к денежным из инсайтом к увеличению и самого количества и самого количества денег и новых мест для зарабатывания денег можно использовать серебристые белые золотистые цвета но также бежевые зеленые лазурные гирлянды елочные игрушки даже если в этом секторе нет места чтобы установить елку то не забывайте про елочную гирлянду или мигающую лампу ведь любой яркий мерцающий свет способен запустить активацию активизационной энергии прекрасен запад активация западного сектора включит абсолютно абсолютно весь спектр ваших желаний от карьерных устремлений и увеличения доходов до заманчивых новых знакомств успеха в обучении желан, желанной беременности до продвижения ваших идей это и новые идеи и возможность лидерства слава авторитет успех все туда Одним словом, куда бы вы ни поставили елку, где бы ни сидели за праздничным столом. Но в этом году у нас просто вот есть правило: идем в магазин, специально выбираем себе гирлянду для западного сектора. Можете, конечно, воспользоваться хорошей, мигающей гирляндой, которого уже у вас есть. А, что касается цвета, то вы можете. Остановить свой выбор на серебристо-белых лампочках. Но можете м -м, разнообразить цветовую палитру и подключить зеленый цвет. Красный, желтый. Праздник должен быть ярким. Северо-Запад можно подключать. Активация северо-Западного включит ваши а, м -м, карьерные стремления. Вы получите помощь в нахождении работы своей мечты. Открываются новые карьерные перспективы. Можете получить неоспоримое преимущества в борьбе с конкурентами или недоброжелательными на северо-западе благоприятны красные желтые розовые золотистые серебристые белые елочные грузки и гирлянды но тут есть одно предупреждение как сказочная карета в полночь превращается в тыкву так и северо-западный сектор 6 января прекратит свои положительные действия вибрацию с этого дня уже не стоит там включать мигающие гирлянды вот юго-запад это у нас романтические настроения то есть если туда ставите то получите запас творческой энергии к вам вернется вдохновение вам захочется развиваться захочется узнавать что-то новое для себя и двигаться в этом направлении вы обязательно найдете себя в этом Компании, и очень даже возможно новые знакомства перерастут в романтические. А, так что выбирайте себе гирлянду, выбирайте себе сектор, перечитайте все, что я написала вам в, в статье, куда точно не надо. А, это на востоке, на юге, ну, в общем, север тоже, наверное, лучше бы не задействовать елку ставить можно гирлянду вот, мигающую там делать нам не надо но если вам некуда вообще елку поставить то можете можете проявить креатив и а, пусть она будет в золотистых тонах а между игрушками позвякивают колокольчики но никаких активаторов никаких свечей громких криков как бы здесь нельзя будет Друзья, все это можно почитать у нас на сайте. Более того, у нас рассчитаны даты установки активаторов. То есть вы найдите, куда вы будете ставить елку, и ну, вы найдите вы сами понимаете, куда да. В зависимости от того сектора, куда вы будете ставить, подбираете нужную вам дату. Нужный вам час, час вы берете на нашем сайте n ком раздел э, у нас "Расчеты", находите в разделе расчета "Часы", вводите туда свой город и вот это там час собаки вам будет считаться, когда он в вашем городе. Но надо смотреть, что э, каждый там день час может не подходить для людей какого-то года рождения. Так что все эти даты вы все можете у нас посмотреть на сайте, ну или сейчас делайте скриншоты. Вот, э, значит, это все у нас. Плюс уборка. Теперь про уборку. Ну, с уборкой у нас, в принципе, один сектор. Это э, Юг-2. Но все тоже не так просто. Для каждого человека, не, там не каждого господина дня, а каждого человека в зависимости от года рождения. Мы просчитали для каждого знака когда вам это делать там нужно буквально 15-20 минут выделите время для того чтобы убрать этот сектор успеть до 4 февраля 21 года прям юг вам нужен юг вот найдите самый южный сектор и э, дальше на, посмотрите а вот я рассказываю как как где взять, да? то есть вы заходите в расчеты вот у нас да где статьи вот все что я вам сейчас показываю либо на главной странице либо в разделе статья а, здесь будут и а, часы солнечные двухчасовки здесь шаблон 24 горы вот это электронный дальше видео там внизу как работает еще ниже будет скачать шаблон на нашем сайте n вы сможете скачать шаблон 24 горы и этот шаблон накладываете и на свою квартиру ну я обычно это делаю в powerpoint то есть я беру в презентацию где мы делаем презентацию потом покажу вам короче давайте сейчас я вам покажу для каждой даты обратите внимание небесный ствол дня рождения не ваш господин дня а как вы господин дня года господин года до да, вашего рождения в зависимости от этого вы выбираете день уборки час выбираете ну и есть конечно не рекомендованы если по вашему году стоит янское дерево вы выбираете вот эти дни делайте скриншоты кому надо а, либо у нас на сайте все есть иньское дерево пожалуйста я хочу выписать, наверное, не пойму, как это сделать, я не про распродажу. А, а что вы выписать-то хотите? Напиши. Татьяна, кто не понимает, что нужно сделать? А, да, Елена Пирогова сбрасывает наш сайт, где есть все статьи. Вы открываете статьи, выписываете все, что хотите, перечитываете, еще раз вникаете. И все это переписывайте там написано нарисовано куда идти что делать берете шаблоны берете план своей квартиры ищите нужные сектора и вуаля да? подскажите пожалуйста запись будет что-то с интернетом будет да? елена подскажите сколько стоит курс выбора дат а то непонятно сколько стоит наложилось друг на друга что-то он там стоил по моему 4 900 мне кажется выбор да. Наталья, подскажите, пожалуйста, имеет ли значение, какой человек восточный или западный? при установке а, вообще не имеет значения. <с papers> не, не, не. В китайской метафизике по национальности э, или, или просто другое имеет ли значение, какой человек восточный или западный? В китайской метафизике вообще нет этого деления. То есть я не знаю, есть ли в каких-то других астрологиях но по поводу национальности или там вообще такого даже. Я даже не слышал, чтобы такое было вот что за новый год удачные то переживает, что елку некуда поставить все неудачно коридор кухня ванная а тут сразу две елки можно поставить правда в одной комнате ну какая елка без гирлянды все всего всем суперского 21 года как захотим так и будет да друзья еще раз напоминаю бык влюблен в крысу он любит все доделывать за крысой хотите что-то хорошего в следующем году начните это все в год крысы бых будет доделывать Вот какие-то проекты начинайте хотя бы первый шажок сделайте хотите знакомства идите хотя бы на сайте знаком зарегистрируйтесь но ну, успейте это все сделать в крысу хотите новую работу ну подайте хотя бы объявление о поиске работы то есть сделайте делайте для себя и все у вас будет, да, в следующем году прекрасно. Часы. Ну, опять же, у нас есть на сайте. Можете сейчас сделать скриншот, какой час, за что отвечает. А, дерево Ян, сейчас покажу, ага. Да, переходите к нам на сайт, кому нужно дерево Ян. И там все все возьмете. Да. вот Все почитайте. Значит, смотрите, вам нужен просто план вашей квартиры. Можете от руки нарисовать, но от руки глупо рисовать. У вас у всех есть компьютеры, которые вы меня там слушаете, видите. Сейчас есть там план по-моему. Это такие сайты, где можно, вы главное, примерить свой дом. И там все прям можно в бамсе и прям в электронном виде начертили. Потом сделали, например, там скриншот или сохранили в PDF. Взяли презентацию. В презентацию поставили один вот этот вот свой план квартиры. да и э, сверху шаблон 24 горы. Единственное, что вам нужно найти, вам нужно встать в центр своего жилья, взять, можно бесплатный вот компас, встали в центр и нашли точку 0 север. Или вы можете по нашему электронному э, шаблону 24 горы найти адрес своего дома и прям на плюсике нажимаете, чтобы дом был здоровый. И вы прямо увидите куда север, какое-то окно смотрит, или какой-то тарец. И вы тогда дома сориентируетесь. Вот это окно у меня север, да? Или вот эта вот стена у меня север, да? И вы можете уже понимать, вам ничего искать не надо, если вам северное нужно. Вот, пожалуйста, да? Вот. Вы, то есть вы находите точку ноль, и потом точку севера, и потом вы ее состыковываете. Вам нужно, вот шаблон у нас, берете 24 горы, берете эту самую точку ноль берете это крыса и когда вы накладываете шаблон такой прозрачный шаблон он обычно во первых он края имеет вы можете растянуть его чтобы он четко по вашим по линии вашего жилья встал этот шаблон да нам не надо чтобы он так или вот так вставал четко вот как вот ваша квартира видите чтобы вот он э, вашу квартиру как бы э, захватывал сюда ну или дом и вы находите эту точку 0 вот, то есть вы тут нашли, когда вы в центре стояли, что у вас сюда с севера окно смотрит, и вы сюда же крысу ставите. Шаблон еще поворачивается. У шаблона есть такая точка, вы когда ее накладываете, будет видно, там уголки туда-сюда тащите, а она больше-меньше становится. А точка такая зелененькая пипочка, если она такая кругленькая, если эту точку туда-сюда покрутить, то и шаблон у вас вот так поворачивается вот можно таким образом кто не понимает вообще возьмите просто распечатайте, распечатайте шаблон как мы раньше в детстве делали шаблон распечатали квартиру распечатали на окно положили вот так вот накладываете да, одно на 2 на второе да, наложили и, и, и начали крутить чтобы у вас тоже можно сделать самое простое на прозрачной бумаге вот такая пленка есть взяли распечатали ее можно купить в магазине и у вас распечатали план квартиры распечатали пленочку бам, с бам, все поставили и знаете куда елку ставить куда какие активаторы ставить куда гирлянды есть еще очень простой способ очень простой способ например вам ну например вам нужен запад да? вы просто смотрите вот нашла в интернете то есть западный сектор у нас идет с 247 градуса с половиной по 292 градус с половиной. То есть вопрос, куда повесить гирлянду? Да вы просто встали, нашли, о, так, здесь у нас, ну, например, вот вы понимаете, что где-то здесь запад, да, нашли какой-нибудь там 250 градус, да, то есть вот сюда у меня, например, там э, север. А сюда у меня запад. Смотрите, 200 там какой-то пятьдесят там пятый градус. Все равно он вот, попадает уже. Все, вы понимаете, что это запад. И все, опа, валя, поставили туда или лампочку мигающую, да? То есть можете вот сделать скриншот э, скриншот этих э, э, этих градусов. Все, я вам все рассказала, да. А, вот мы с помощью ваших распродаж и делаем э, этот первый шаг э, в год крысы сделала заказ предоплаты на курс по базы фэн и так далее а вот год быка будет доделывать учиться благодарю спасибо Ника. Да, кстати очень тоже хороший задел да? первое за, за, закинуть до да, взять что-то а потом попробовать да да а год быка вас уже выведет уже на уровень хорошего астролога да. Почему-то в телефоне компас всегда разный градус показывает. Согласна, надо зафиксироваться. Надо зафиксироваться. Ну, если честно сказать, очень сложновато, потому что в доме очень много а, всяких микроволновок вот это они влияют на компас. Поэтому вы на всякий случай знаете куда? Зайдите на мой сайт в шаблон 24 горы и найдите свой, э, свой дом. Ну, частный дом вообще легко, а даже если многоэтажный, все равно можно найти. И сориентироваться по фасаду, куда что у нас идет. Вы вводите сюда свой адрес, по-русски, если в России, по-английски, если не в России, и нажимаете на плюсики. Ну, в смысле, сначала адрес, он находит дом, просто он будет вот такой. А вы плюсик нажимаете, дом вот так вот прям расширяете. И, кстати, если вы вот эту карту подергаете туда-сюда, она ходит. Шаблон сам стоит, а карта ходит. И вы карту прям подкладываете, чтобы центр вашего дома был в центре вот этого шаблона. И сверяетесь. Здесь видите, здесь уже с магнитным отклонением. И сверяетесь. Я тоже по-магнитному, в смысле, смотрю по магнитному, по электронному. А под елочку бычка можно поставить? Можно, но лучше бы я его поставила в крысу. В сектор крысы, ну, вообще сам по себе Тайсу этого года, он любит сам по себе быка но лучше в крысу прямо на север поставить, потому что там он будет к подружке поближе. Сектор куда елку поставить можно, не по квартире, а по комнате. Ну, если нет возможности, то можно. Кто меня просил про дерево ян вот про дерево Яна. Ага. А если звездам какого-то сектора нет все равно смотрим по 24 я не знаю что такое блестящие звезды извините Ну, я просто не знаю честно ага. а, так скажите пожалуйста а, покажите биль друзья все что я вам показываю на нашем сайте n пугачева все таблицы, все статьи, все разъяснения, все есть, есть. Друзья, я, наверное, с вами буду прощаться. Сейчас будет Лена Пирогова, вам еще расскажет, что и как и почему. Картинки вместо фигурок. А с какой целью это? А, полетящим звездным дома, Господи, может какие-то блестящие. Слушайте, друзья, я вам не рекомендую смешивать все совсем ну вы какой-то техники определитесь хотите по летящим делать по летящим хотите по фэн-шуй делайте по фэн-шуй вот поэтому э, э, а там зачем нам по летящим звездам сектор нужен я вообще не понимаю я сейчас про, про 24 горы да. берете 24 горы делайте оставьте в покое летящие звезды да вот Вы меня спрашиваете, картинки вместо фигурок. Я не понимаю, а какие, а какие фигурки вы собрались, какие картинки. Если про талисману вы говорите, это вообще отдельные вебинары, я сейчас даже не буду про это рассказывать. Вот. А про какие вы еще картинки говорите? Я не знаю. А, вы про этого быка зацепились, что надо бы поставить крысе? Ну, поставьте картинку. Друзья, Лена Пирогова давала ссылку на вебинар. Ой, на, на где можно заказать быка у нас можно заказать талисмана талисман шикарный вот, вот отдала потому что на быков не хватает вчера как раз у нас можно заказать талисман который просто как произведение искусства этот бык который на инянтаре стоит который проходит у нас специальное очищение наполнение денежной энергии и еще придете к нам на мастер-класс то есть у нас там разницы этот бык нам на самом деле дешевле стоит чем сам мастер-класс стоит вот.